Эй, hey, hey, Всем привет, ребят, с вами Тимрлап, и сегодня мы будем с вами смотреть купленного, Точнее, не Куплиного, а реакцию на купленного с The Last of Us 2. Я смотрел смехотень, я смотрел Балтимора, я смотрел много кого, прям вот очень много кого и я такой думаю, блин, а чтобы не смотреть купленного, что то он самый популярный челик, и надо его как-то тоже посмотреть, поинтересоваться, что он делает. И вышла недавно него реакция, надо посмотреть, так что погнали. Понятно. Она уже чуть не убежала, уже чуть от меня не убежала. Ничком. <смех> Что такое ничок? <смех> ничок? Ничок. Ничок. Надо, Надо ничком лезть. <смех> ничком. Я первый раз такое слово слышу. Ничком. Прилечь. Ничком, Что за Ничком. Это ну -ка. сайт какой -то? Что такое слово ничком? Ну-ка, подожди. <смех> Что такое слово ничком? Согласно источнику Вики слова. Значение. Лицом вниз, к земле или полу Буратина упал ничком. Нос его глубоко воткнулся. Ну это не Буратин! Ну, да, блять, тут что это за слова такие, старые, ничком. Это их слово спешится, спешить, спешка. Это ничь.ком или что это? Ничком. Плохая, это затея. Ничком-то ползать, да, плохая. Плохая затея называть эту ничком. Так, вот спешится, это я слово уже знаю. Вот только недавно говорил. Ничего. Вот. Спешиться нельзя просклонять, то есть спе спешить э, мы делаем сразу, типа, от падежа отталкиваемся, товарищ с кем, соспешиться или спешиться, тут вот тоже вот играет суть роль ударения и падежа, конечно, но, блядь, спешиться, блядь, нет такого вот... Сука, я даже сейчас опять еще раз... Спешиться, типа, спешка, типа, бежать, э, убегать куда-нибудь. Что ты знаешь спешиться? про спешися, ёпта, спешися, ну. Спешиться, ёпта, да. спешиться. надо здесь, нам нужно здесь спешиться. Спешиться и ничком проползти куда-нибудь туда, где есть ход этот суд. Вот вход в суд, процентов. Так. Оу. Оу! Фу, блядь, слинь такие противные. Попробуй так сделать, сам поймешь, что с противные. Они такие дефа, ты так говоришь, они остывают, перестают быть температуры твоего тела, и ты их начинаешь ощущать. И ты в смысле, блядь, у меня весь рот слюляк? И все? И все! Блять. На, сука, скорее в аду мразь, блядь! сука? Кто такой нахуй? Быстро отожл ты! <смех> <смех> Испугались? Мне нужна аптечка. <смех> Ты кто такой? Без бороды уже. Без бороды, потому что она ушла. Она сказала, все, уезжаю, а вернусь попозже. Вернусь позже, когда-нибудь потом. Вот, 102 детали. Значит, здесь я качать ничего не хочу. Здесь ааааат Твою мать, ты чего? ты чего, сука?! Я же КРАФЧУ ты вообще, что ли, Дебилой, сраный? Я КРАФЧУ Придурок ёб твою мать ебать Ты, игра, ты дурак, игра, ты дебил ха, Ха, Ха Эра, ты вообще, то ебалушка такой, КРАФТИШ, КРАФТИШ, а там у тебя какой-то нахуй убегает, тебя зарезает, ёбаный рот Ты ты играешь Бля, желюни, блядь, я уже вытекли <laughs> хоть <две> не текли. <свят> так, ничком, ничком, ничком. Если ты не знаешь слово ничком, то пожалуйста, купи себе настольные слова русского языка и учи слова. Тут потому что словарный запас его нужно орать. Ничком навзничу. Понятно? Спешиться. Э, слова, правда, не употребляю непонятно где, в русском языке, блядь. Сойти, я могу за это добить. А то знаю, я тебя сейчас узнаешь эти новые слова. Начнешь, блядь. Везде попало, куда их не стоит следовать и куда совать. Ну, что ты да, ничком да навзничу. Да вот я, короче, ехал на такси, потом решил спешиться, и вот я здесь, господа. Предлагаю расположиться навзничь и позагорать своими пузьями. Потом появился ничком, потому что ничком, да. боязнь обгореть с одной стороны очень сильно. Вот и все. Да. Бляха, мне нужна бита. Ты же ебать, вас, серьезно. Да да, да, Игра, ти, игра! Прекрати, игра! Игра, прекрати! Что за скример ты попер? Да я стрелял! Ты чё? Я ж дошел тебе прицел-то, алло! Ты твою же ж мать! Ну что за дела-то? Да чё творить-то я нажимаю, уклониться! Да, блять. это сталкеры, блядь, да отстань, я убегал! Там все подряд, да как же он меня увидел-то? Но вот это косяк. <соц> да <соц> твою же шмак, <соц> блядь, нахуй! Ой, короче, <соц> что за бред-то, блядь? за бред-то, я <соц> за бред-то, сука? А зажали, нахуй! Зажали. <соц> ты слышишь меня, Лед? Я говорю, ты спалился? <свёк> Все, я знаешь. Блядь, значит это твою мать. Что с тобой игра сегодня происходит? Приходите, ебаные, <с Nature> кто такие, блять? Три скримака за серию. Вы что творите, бляха? Вы че я спрашиваю, бляха, творите, бляха, мать у вас мать. Вы что творите-то? Ну, спокойно лежу, ничком. Если ваш друг зачем-то надел солнечные очки пасмурным вечером, <с exhausteding> скажите ему, что Сними, блядь, не позор. Вот, так вот. Короче, про что я говорил? А про то, что если я буду кричать, вот так вот говори. Прям... Говори вот так вот в монитор, э, э, этот, в микрофон Тс". или в динамик Су? телефона. Если ты кто-то спросишь, зачем ты это делаешь, скажи... Тс". Всем... <sharp> так, Тс". Как, как, как змея. Тс". <sal apologize> и все. И все, и, возможно, тебя куда-нибудь заберут, куда-нибудь положат, полежишь, там отдохнешь, Тебя там покормят, может быть, по по по пару месяцев, может быть, пару лет. Зато, знаешь, зато типа бесплатный Что? Корм. Что? <sharp inhale> застрял. Бляха, застрял. А, застрял. <sharp inhale> <sharp inhale> Застрял, смотри. Ну как застреваю. О, а, нормально. Бля. А это байк, кстати. Это я между ящиком и кроватью застрял. Я, я, я смерш. Я <с смерш. <с я вылечился от этого застревания. Но прикольно. Но прикольно застрял. Чё слышу? Секунду. Слышу, что у меня волосянка упала. Слышу, слышу, слышу. Слыш. А, это голуби, смотри. Ха, Натури, Курлык-курлык, нахуй. Курлык-курлык, голуби, да? Они так разговаривают. Курлык-курлык. Что это не Я тебе говорю так, Аня я что ты меня обманываешь? В смысле не Не знаешь, не лезь, ты не а. Неха она говорит. Посмотри ко мне еще не Не а-а-а-а. О, сейчас будет порно со спины, кстати. Я бы, конечно, мог взять вот этот кадр, вот, допустим, вот этот кадр, прифотошопить себя вместо Эдинки, но. Это будет как-то не очень смотреться. ха Ну нет, что? Ну если только вместо Эльки. Вы поняли. Никто. Блин, третьим же к ним как-то приетоваться. Прилезу третьим. Допустим, так. Мила. Да, да, да. Мила, пулю словила, понятно? Брук? Да, Брук. Брук теперь без рук, нахуй, и без ног лежит. Это уже не смешно. Смешно, пиздец. Чем тебе не нравится рифма. Смешная рифма. Так, ничком. Хорошо. Мила, без Камила, блять, Брук без рук. Нормально, я буду врать. Спешится с ничка. Хе-хе! <свечный> сничка. А че и нет? О чем, собственно, и не спешется сничка? Джостиком самим, короче, деребишь, вот так вот. Ты просто получается. жостик теребишь, и одновременно у тебя палец нажимает на квадрат. Так э, производить. Стар... Бля, тут даже можно, типа, наложить фильтр какой-нибудь. черно КПД просто запредельный, понятно? КПД квадрат, пожалуйста, дайте мне сюда. КПД это, это блядь, какая-то сила на. Вот так оторшифровывается. Нет. Она должна быть. Где-то сразу за этой рощицей. Ей со дня на день рожать. Мы просто проверим... Коэффициент э, потенциальной энергии. Ой, КПД. Иди нахуй, ху, короче, я типа все Подожди, уже. а кто рожает-то? Мать Элли? Может, Эбби ее отец? пора пора пам Кого не рожает? я не понимаю. Так у них тут вообще... Это, ты че? Здравствуй, миссис Потс. Джентльмены хвастаться. О ты какой <свист> ты пиндех, <свист> ты чем за пендых? Зарикай всем пендыхем за ха ха ха Хочешь прогуляться? Давай, пойдем. А, а, Мишка, ее звали Мишка, в смысле? Почему ее звали Мишка? Почему Мишка-то? Бля, вот за Мишку обидно, кстати, ебать, она даже с именем была, представляешь? Она была с именем, не просто собака, это Мишка, блядь! Ну, судя по крику, она ее очень даже любила. Типа, он ее убил, блядь. Вы специально это делаете, да? Что ты на меня смотришь, Мишка? Я не специально, ты ведь меня бы, блядь, просто параван Мишан, ну серьезно, ну, объясни, пожалуйста. Ну ладно, просишь. Сука, почему именно Мишка? Почему до этого О, была куча собак, а здесь <связать> именно Мишка? Ну почему именно Мишка-то? Потому что... Такой там на расслабоне ходит вообще. <связь> <связь> собака тоже стелс. <связь> Красава. Ева <связь> собака умнее, чем льдинка, блядь. Умнее <связь> в разы, нахуй. Тав стелс вообще не умеет. Типа нам надо попасть в это здание, но оно как бы закрыто. Подскажите мне, куда идти, пожалуйста, товарищи, я не понимаю, что от меня ходите. Я встал, все, я, я, я в ступоре. Всё, я в ступоре, L3, дайте мне, пожалуйста. L3. Дайте мне L3, я её нажму пальчик. Дайте ее. совет, L3, пожалуйста. L 3 ну ли подскажите. Ясно, нахуй. ясно. Три дебила, блядь. О! Ничего не понимаю. Это как это? Это как это стоит? Ничего не... Совет. Ничего не понимаю. Да, это вот охуенный совет. Блять, если, сука, на экзамене такая вот хуйня будет, типа, то же самое. Можно совет? Ничего не понимаю. Охуенный, блядь, совет. просто супер. Что значит, ничего не понимаешь? Ничего не понимаю. Иди, подсади меня. Я там был! Там не было кабеля! Я был там с самого начала! Ты хули сам-то за мной не залез? Иди сюда! А mm. ты сюда не можешь залезть? Ты чё, ебанутый? <с호000> <Пошли>. <с호000> <с호000> что, ебанутый? Пошли. Что ты не хочешь? Бля, иди на кабель. Эй. Я нажимаю <с> на совет, она говорит ничего не понимаю. Это охуительная просто <с> информация. <сух> Видел, Я короче. из них не знаю. А ты? Так вот, смотрите, я про что говорю. А, читал комментарий. Что такое? Что такое? Что такое? Сейчас. Читал комментарий, а у меня где все? че я не помню, ни Читал комментарий, короче, по поводу того, что. Здрасте. Так вот, а, видел комментарий, типа. Сорок минут, как понимаешь, прошло, и он такой, типа, читал комментарий, блять. Строй двух вот херня, если что. Так вот, ты дашь мне рассказать все или нет? Я читал, говорю, комментарии ваши. Плохо дело, да, док. Короче, я с это... <сélок> Все, <сélок)> Итак, по Давайте похуй. поговорим, я вам покажу. <расскажу> <потом>. А что я не показываю вам ничего? Вам <сélок> видно, <сélок> что это, нет? А, Оуэн, писач. Уходит. Ты что сдурел Тут Ты что на меня выступал? <сélок> <сélок> <etmek> совсем <сélок> <сélок> <сélок> что ли? Боже мой. Пиба придурочный взял, наступил на меня. Нормальный, нет? Вот это что такое? Вы У меня, кстати, еще, смотри, вообще волосы уже выросли, а этот как он. Скоро буду, блядь. О, вот этот занимался. Волосы уже падают на уши. Лучше продолжим вести свои записи. Что? Как она ее заметила? Стоять, стоять, я даже перемотаю. Где? Кто? Что тут было? Что тут? Тут никого нету. Вон там никого нет. Тут никого нет. Там никого нет. Я из экана не заметил. Я ничего тебе не скажу, просто меня заметила и все. все. я не кричу э... спокойно. Если я начну орать в первую <как> серию <как> в день прохождения, то у меня счет болеть голова на весь день. Поэтому я это делать не буду. Что? Это псина! Да где, блять? Где ты меня так увидел, там Ну да, шарики. Сука, что как они их видят? Типа, блядь, издалека что ли? Или у них третий глаз такой еще посерединке, такой хуя себе? Панерик вся хуйня. А, Я кричать не буду, но у меня будет болеть голова. Я кричу каждые ты 5 секунд. А что то один? Ты один с этой занимаешься или что? Так, что-то есть, подожди. -ка. Чья это фотка моя? А что, на курсы лучников ходил? Ну, реально похоже. Господи... Да, блядь, захвати ты его, уйди ты да нахуй, сука! Колотушка ебучая, ты почему, блядь, не можешь спокойно подбежать к нему нахуй? Почему ты не можешь подбежать? Опять ты! Почему ты не можешь просто, сука, взять и подбежать по Сколько раз эта хуйня уже была, блядь? Хоть ты сместишь, что здесь? с листом ебаный? Ну неужели так нельзя? Красава, мужик, красава, друган, блядь, ебан, умирай. Ты куда? Я здесь. <плёк> Продолжаем. The last of. Свои друзья Три. Исп... А, видел, короче, 3. в комментариях ваших, прочитал. Переходим вторую часть, сразу три. Читал, я, собственно, тоже что все читать не умею. А, прочитал в комментариях ваших, что вы мне говорите, что я типа должен прочитать то, что. Да, <плёк> вас как-то взялось, то вас тут вот, ебать то это. А, что вас, короче говоря, вы мне, типа, ну как бы я же прочитал. <плёк> Че я говорю вообще? <плёк> <плёк> а? <плёк> <плёк> <плёк> а. <плёк> Ясно охуенно Ясно. Подожди секунду. Одну сломал Вторую можно. чтобы лучше было. Где, собственно, они все? И почему здесь так много... Что? Ты Что? Что? Что? все Что? и почему здесь так много Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Ебаное автоприцеливание. Ты Мишка. Привет, Мишка. Я тебя сейчас заведу. Чего эти флешбеки, блядь? Мишка. Ну я же узнал место, ты прям Мишка. Бля, Мишка. Здорово, Эби. Привет. Здорово, хозяйка Мишки. Ой. Ой. Хозяйка, блядь. Рабы Раб. Что такое? Что такое? Я не плачу, я просто... Дождь Дождь. Яра, да не бойся. Ты что, блять? Не бойся. Да что, Орешь-то? Дай сюда, дай сюда. Что принесла? Ктулху, блядь. Ты в курсе, что к туху просто так бросать нельзя? На, неси ктулху сюда. Неси мне ктуху. Блять, да чего к тулхи дожили, да? Она хочет, чтобы ты опять ее кинула. А, серьезно. Серьезно, да. нельзя кинуть. Фас, блядь. Какая Теперь ты кидай ебать а ты вообще умеешь кидать-то? меткость плюс <с 100 нахуй это прям как я нахуй прям копия тупо стену швырнула можно еще кинуть кидай кидай кидай кидай беги потом только не в стену пожалуйста кидай Ясно. этот случай сложный смотри вот смотри собака любит бегать смотри чем дальше ты кинешь тем будет лучше смотри я думал, повеснит. Пошли уже, хватит. Сиськи тут пинать. А как кушу сейчас, блядь, закосовать надо. Я не плачу, я просто дождь. Дождь. Да ладно, серьезно? Да, блядь, иди ты нахуй! Что ты не убиваешь с одного удара-то? Иди к лесопилке! Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Что там? Ничего. Да никого, блядь, здесь нет! Ну хватит палить меня, Сволота! Блядь, это гром или что Или палит меня? Что за... Мы нашли беглую! Да ты еба! Расскажи, как ты обидки свои кинул, нахуй. Семь лет потом на него дулась, блядь. Картоха это что? Как тогда назвали? Это нормальный день. Можно было придумать? Ладно, картофан. Лукашенко входит в чат, блядь. Потатыш. Потатыш, прикинь, у лукашенко Потатович. Потатыш. Ебануться. А отчество чье? Потатыш Альдинкович или потат? Потатыш Как у него, правильно? Потатович Лукашенович Эллинович. Или по Потатыш ходу. Элькович Динкович. Во, я не идеально, что пронизить. Айди, просто, короче, это вот это вот делать. Смотри, на тебя все парни пялятся. А может быть на тебя? А может на меня? Я тоже очень чем здесь. Может на меня, А Может, ты не ревнует. Конечно. Я же. Девчонка. Не конкурент. фу, блядь, Эй. Проглотил mm -hmm. фу, блядь. Зажигные патроны. <смех> Ладно. Короче, прикол в че. Значит, знаешь, знаешь, вот эти комментаторы, если они внимательны, сидят такие там. Сид с лупой, бляха, каждый кадр, видимо, высматриваю. Заметили, не знаю, как вообще это сложно. Же. Заметили на самом деле, что я, типа, за всю игру ни разу не пользовался зажигательным патроном для дробовика. Ну, ну это, неужели это так важно? Специально сейчас для вас. Специально для вас, для вас сейчас специально. Сделал два патрона, я буду сейчас ими стрелять. Сейчас прям им. Вот, смотри, да же вот так вот сделаю, смотри. А, все нормально. Подожди. Вот-вот-вот, все назад поставь. Все, прям Специально для вас сейчас шмальную этим патронами. Ахуенно сможет. Просто охуенно сможет. Стрелим, короче, блять. Все. А я охуен, если мы не попробуем. Типа я их качал, у меня есть имя. А, нахрене попробуй. Да, вот давай закрывай, закрой телефон. Давай, рукой, рукой закрой телефон. Закрой телефон рукой и меня на экране компьютер закрой тоже рукой. Закрывай! Закрыл! Закрыл! он ебаный волшебник! <смех> а, а девки в озере купались, Таратитари там нашли, Целый день они тратитари... Вот такое прикольно, блять, сегодня, мне может понравился момент с толху, нахуй с этим, блядь, Где тут, нахуй, типа его палили, а, вот с этим дебилом, нахуй. Иди <смех> сюда! <смех> <смех> Блять, ну просто пи пиздец. Совет. Не понимаю. Где-то? Где ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ничего не понимаю. Сука, что за советы, блять, дают персонажам? Ничего не понимаю. А если вот просто, реально, открытая локация, и ты находишься посередине, такой, типа, куда бежать, и там персонаж такой... У меня и совет есть, но я ничего не понимаю. Блять, нахуй такой совет тогда нужен. Ну, типа, нормально, блядь. Ладно, кому понравилось, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Так, нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.